Представляется, что этот вклад намного более значительный. А, поэтому, так, это просто, сейчас просто со, соображу. Значит, мы с вами в этом году отмечаем столетие женских избирательных прав. Собственно говоря, 11 сентября 2017 года исполнилось ровно история. К сожалению, вообще тема гражданства, гражданских прав, россиян, что это такое, она как-то не прижилась в отечественной историографии. Интерес к ней проявился только в перестроечное и постперестроечное время, и это в принципе понятно, потому что эта тема гражданских прав она была, конечно, полезная для российской историографии. Поэтому она не отражена в учебниках, она не присутствует практически в публичном дискурсе. И сегодня мало кто из россиян может ответить на вопрос, когда мы, россияне, получили избирательные права. Равно как и значимость избирательных прав, она также недооценивается. Поэтому тема приобретения, нагружения смыслом, осознания граждан избирательных, гражданства, избирательных прав, гражданская идентичность – все это темы, которые мне кажутся сверхактуальными для нас сегодня, как и, допустим, развитие гражданского общества в нашей стране. Большинство соотечественников свято верят в то, что женщины получили избирательные права из рук советской власти и приписывают эту заслугу большевистскому. Сегодня мы это даже слышали на пленарном заседании. Вот. И нужно сказать, что это, на мой взгляд, производная от того мифа который был создан в советское время о том что советская власть дала женщинам все вы я думаю все это помните потому что когда начинаешь спрашивать людей ну хорошо избирательные права женщин получили от советской власти ну а мужчины то когда получили избирательные права и тут выясняется что эта тема абсолютно ну как бы в голове у нас я имею в виду вообще всех россиян как-то она ну, не актуализирована что ли и хочу заметить, что вот в этой фразе распространенной, что советская власть дала женщине все, используется глагол именно дала. Вот то, о чем сейчас говорит Алла, я говорю Алла, я хочу вот эту тему подчеркнуть и подхватить. Да? То есть дала. Не они взяли, как мы известно, как мы все хорошо знаем, что власть и вообще любые права берут, а дала, а могла бы и не дать, да? но все-таки дала. И поэтому будьте благодарны. И поэтому пафос моей, в общем-то, моего выступления, он как раз сводится к тому, что никто никому ничего не давал, да? а наоборот, все было, что говорится, приобретено самими. К такие термины, которые сегодня появляются и появились уже, ну, появляются, конечно, уже давно появились, в нашей социальной науке, такие как. Женское гражданство, гендерное гражданство, сексуализированное гражданство, гражданство как статус, гражданство как участие. Все это суть есть производная от тех теоретических построений, от тех теорий, которые в вот, последние 10-15 может 15 от силы лет востребованы нашими учеными, нашими в нашей социальной науке. И сегодня мы, значит как бы опираемся на них. И поэтому, извините мне, меня, может быть, здесь тоже будут элементы лекции, но так или иначе я должна как-то объяснить эти термины. Но потом постараюсь это все сделать покороче. Значит, гражданство как статус – это, как вы видите, формирование статусов разных социальных групп. Ну а гражданство как участие – это процесс создания вот этих, собственно говоря, гражданских прав и обязанностей самими гражданами. А, так, чтобы как-то это было покороче, я все-таки буду немножечко читать, иначе, иначе это будет на два часа. А, мы все прекрасно знаем, что, что означает термин гражданство. Да? Это, естественно, двусторонняя правовая связь человека и государства и набор прав и обязанностей каждой из сторон. И эти права и обязанности закреплены государством, укореняются в социальных институтах, которые, контролируют доступ к ресурсам национального государства. Но закрепляя законами вот этот социальный статус каждого человека, и государство тем самым еще закрепляет и неравенство, которое существует, и которое безусловно существовало в российской истории, в российской империи в статусе мужчины и в статусе женщины. Гражданство как участие – это уже, конечно, коллективная деятельность неких социальных групп, которые объединены общими ценностями, и здесь в первую очередь я имею в виду женское и феминистское движение, они действительно были объединены общими ценностями, солидарностью, и значит, пытались как-то ну, развить свою гражданскую идентичность и вписаться вот в этот институт гражданства. В России, как всегда, есть некие особенности прочтения термина гражданства, поэтому я решила, что хотя это как бы совсем далеко от нас в историю, но все-таки забежать сюда и проговорить, что существует помимо всего прочего вот этих современных конструктов теоретических, о которых я так кратко проговорила, существует еще два режима гражданства. Гражданство как подданство да, и гражданство в смысле современном, гражданство как участие. Гражданство как подданство – это, естественно, права и обязанности граждан непосредственно по отношению к государю, суверену, то есть тому человеку, который олицетворяет государственную власть. Но ну, а гражданство как гражданство – это, понятно, уже взаимные права и обязанности. Термин гражданства появился э, в России в XVIII веке благодаря Екатерине II, которая ну, как бы переустановила границы европейскости и хотела, э, и сделала это, естественно, ну, как бы декорировала на европейский манер, э, все мы знаем, что она находилась в Перезвийске с просветителями, да, и вот, значит декорировала на европейский манер вот это культурное внутреннее пространство России. И поэтому получилось так, что... Вот это обращение, верно подданные граждане городов наших, оно показывает, что, собственно говоря, термины гражданин ⁇ и ⁇ подданный ⁇ они были синонимы в данном контексте. И вот это вот, как бы особенностью нашего российского воспринятия этого термина. Вот, которая сложилась в XVIII веке, оно в XIX веке постепенно как бы перерабатывалось, перемалывалось и создавалось альтернативное какая-то альтернативное прочтение термина гражданства. При Екатерине второй вы видите, книга о должностях человека и гражданина обязательная книга к прочтению во всех учебных заведениях, включая Смольный институт. Но еще раз повторюсь, никаких опасных коннотаций термин «гражданин» для власти оно не нас, не несет. Значит, что должен был гражданин? Гражданин должен был любить отечество, относиться с почтением к установленным гражданским законам, быть отвращенным от всяких предвзятостей, ну, как вы видите, быть трудолюбивым, учтивым. Нужду иметь государя и исполнять опустейшую волю. Другой особенностью прочтения термина, прочтения термина гражданин в нашей стране было то, что термин гражданин и наделение чертами истинного гражданина считалось, что эти обязанности могут нести только дворяне, которые могли быть членами государства. И была такая установка, что податное население не способно нести общественные гражданские обязанности, ни психологически, ни интеллектуально. И вот это ну, на протяжении XIX века вот это представление о гражданстве тоже, что говорится, перемалывалось, переосмыслялось. Конечно же, мы должны обратиться к идеям просвещения, в частности вот, пожалуйста фраза из Дидро. И вот эти идеи развития индивидуализма, автономной идеи автономности личности, идея прав личности, которые были заложены в то время, они не могли не отразиться на русской образованной. И видите, и эти идеи развивались, и формировался так называемый конкурирующий дискурс на протяжении всего 19 века. Вот. стали представ формироваться представления о гражданстве. Э но нужно сказать, что этот процесс шел не сам по себе, а в результате достаточно серьезных и значительных усилий. Э Манифест об усовершенствовании государственного порядка от 17 октября 1905 года положил, ну был знаковым конечно, для истории нашей страны и для истории э вообще. Э гражданства, развития гражданских прав, формирование женского гражданства, ну и мужского, естественно, тоже. Значит, Я хочу напомнить, что до 900, 1905 года никто из россиян не имел политические права. Да, социально-экономические права, конечно, были, но они опять-таки были разные у мужчин и у женщин. Политических прав не, не было абсолютно ни у кого, и было в, известной ситуации такая, в известном смысле такая ситуация, что было равенство вот в этом бесправи. Конечно, революция вырвала у действующей, у политической элиты, у императора непосредственно, монархия да, была авторитарное государство, вырвало эти права. И вы видите цитату Николая, из письма Николая II, которое написано было, на, письмо было написано на, через день после подписания манифеста, где он четко формулируют, исхода другого не оставалось, как только перекреститься и дать все, что просят. И это были избирательные права в том числе. Избирательные права получили только мужчины, тоже там различных категорий, не буду на это останавливаться. То есть первый гражданский контракт, он был мужской. Ну, кстати говоря, тоже далеко не все мужчины, в частности, вот, допустим, все военные не получили, просто как большая социальная группа. Студенты не получили, студенты в то время, конечно, были только мужчины. То есть вы мне возразите, что были курсистки, да, но официально женщины не имели права быть студентами государственных учебных заведений, они могли быть только слушательницами частных учебных заведений. Вот. таким образом произошла вот эта система политического бесправия всеобщего. Она рухнула. И первый гражданский контракт, который был в представлении, ну я не знаю, представителей интеллигенции, разного рода социальных мыслителей, государственных деятелей, политиков, он, конечно, был только наш. И представление о гражданине, это было представление о добропорядочном, материально обеспеченном мужчине, который значит, состоит в прямых договорных отношениях с государством. Женский гражданский контракт был опосредован, вот непосред... натурализацией ее роли матери, жены, хозяйки и в прямых договорных отношениях государства и правящей элита вообще, что говорится, женщину не видела. Историки, которые здесь, наверное, присутствуют и присутствуют, они помнят, что вообще женский поход за политическими правами, он начался именно в 1905 году. И поэтому Несмотря на то, что сегодня мы говорим о 17-м да, и несмотря на то, что столетие произошло именно в 17 году, я должна сказать, что, конечно, я поддерживаю ту идею, что революция 1905 -го года и революция 1917 -го года ⁇ это, в общем-то, один процесс. Ну, так, и, не было бы 1905 года, когда началась эта работа, не было бы, конечно, получения избирательных прав в 1917 году. Значит, несмотря на все попытки вписаться вот этой либеральной весной 1905 года в какие-то, проекты, как-то поставить вопрос о женских избирательных правах, вообще российскую политическую повестку, ничего не получилось. И несмотря на то, что женщины женское движение, феминистское движение, я бы уже сказала, потому что была развита идеология, и для меня это определяющий момент феминизма. Несмотря на все это, на такие большие успехи и достижения избирательных прав женщины не получили. И поэтому требование полноценного политического гражданства оно стало в главной целью. Если мы посмотрим, собственно говоря, почему вот это возникло, то мы обратимся к теории женское гражданства как статус. Да? И мы увидим, что в одном столбике права, значит право на собственность, включая на землю, ограничено у женщин в разных сословиях оно было разным и даже в разных регионах страны оно было разным право на свободу передвижения и выбор места жительства железно ограничено и у замужних женщин и не у замужних женщин право на труд безусловно кроме таких сфер как труд работницы труд крестьянки и проституция да? вот в эти сферы всегда была дверь открыта все что касается других сфер это действительно было серьезное ограничение. Право на материальное обеспечение в старости вообще женщины не имели. Даже если они им удавалось устроиться работать там, я не знаю, какой-нибудь телеграфисткой, что было очень сложно. Тем не менее пенсия ей не полагалась, хотя пенсия мужчину телеграфисту полагалась. Право на высшее образование я уже сказала, его не было. Право участвовать в политической жизни управления, общества, в управлении государством, не было ни у кого до 1905 года. При этом второй столбик обязанностей как мы видим, они были в, полном, в полный рост, что говорится, женщинам адресованы. Это соблюдение законов, это уплата налогов. Обязаны защищать отечество. Женщины, конечно, этой обязанностью не нагружались, но и многие из феминистов того времени писали, что взамен этого они имеют такую обязанность, как рожать детей, то есть воспроизводить население где-то в эти годы как раз началась впервые вообще был поставлен вопрос о праве выбора женщины на материнство, об, аборт, об абортах и дальше в десятом, двенадцатом, тринадцатом году эта тема активно обсуждалась. И то, что мы в общем не имеем в нашей, ну, ни в каких учебных курсах, и поэтому я выписала какие-то цитаты, вот, допустим, женский вестник 905 года, и мы уже тогда рассматриваем женское гражданство уже как участие, то есть это уже как сами женщины начали формировать непосредственно свои и понимать свои гражданские права. Женщины встрепенулись повсеместно, во всех городах, заговорили об одном, заволновались одной мыслью, отвоевать политическое равноправие, послать своих представителей в Государственную Думу и отстоять через их и отстоять представительство их равноправия во всех областях. Женский вестник 905 год. Анна Кальманович, не ждите великодушия ни от кого, защищайте свои права, ставьте людей в невозможность господствовать над вами, оградите себя законами. Это уже 908 год. То есть вот этот процесс, этот путь с 905 по 917 год с исторической точки зрения это вообще, конечно, миг, да? но он был насыщен достаточно, я бы сказала, даже очень большой работы. Тут цитата, в петиции петиция 906 год в Государственную Думу. Великий день открытия Государственной Думы, день, когда же вся Россия ожидали с напряжением, с напряженным нетерпением, когда собрались впервые избранники русского народа, среди них нет ни одной женщины, ни одного представителя избрана непосредственно во женщину. То есть мы понимаем, что, безусловно, эта тема была поднята и действительно непосредственным актеров участников это были женщины объединенные в женские организации феминистские организации как такой коллективный субъект и э, тоже данные вы знаете эта работа была огромная за эти 12 лет я не смогу все равно ничего этого все перечислить да это и не нужно но просто я хочу сказать что как рано это как сразу эта тема была поднята вот пожалуйста Петербургское общество, вспоможение окончившим курс наук на высших женских курсах, требование немедленного реформирования государственного строя на началах представительной власти, свободно избираемым путем всеобщей равной тайной подачи голосов. Петиция москвичек в городскую Московскую думу, Требования активного и пассивного права, первый митинг в Санкт-Петербурге с этими же требованиями, ну и так далее. И в связи с этим стали формироваться старые женские организации, феминистские организации. Они стали, либо новые стали создаваться, либо старые стали пересматривать свою повестку. Вот вы видите здесь портрет Марии Чеховой. Это руководитель, может быть, одной, может быть даже самой радикальной организации «Союз равноправности женщин» 1905-1907 год. Политическая организация, специально созданная для того, чтобы значит, продвигать идею избирательных прав. Более того, вам скажу, Чехова была москвичкой, и именно на эти годы она переехала в Петербург, потому что здесь Государственная Дума, здесь все органы власти, и все вот эти 2-3 года она работала в Петербурге. Другая такая тоже интересная организация, Женская прогрессивная партия. И здесь бы я хотела как раз зачитать цитату. Секундочку. Женская прогрессивная партия. И внизу портрет Марии Покровской, председателя, председательницы этой женской прогрессивной партии. И Покровская пишет, что э, это политическая структура, что образование женщинами собственной политической партии продвинет дело женского равноправия. И поэтому она специально это регистрировала, эту организацию как партия, чтобы создать прецедент санкционирования администрации женской политической организации. Значит, э, вернусь э, к Союзу равноправности женщин. Понимаете, перед женщинами встал вопрос э, идеологии и э, тактики. Э, идеология для всех направлений русского феминизма, их было несколько, это та, что э, основой неравенства является гендерное неравенство. То есть, Та же Бокровская так и писала, что классовое неравенство выросло из неравенства полового. Да? То есть вот это было для них базовым. Ну и политику, которую они проводили, она была самая разная. То есть это и участие в легальных партиях, и перед многими встал вопрос, что вообще правильнее, либо идти в партии уже там легальные созданы и многие женщины пошли женщины были практически во всех партиях кадеты вот насчет октябристов не знаю социал-демократы безусловно или создавать собственные организации при этом поскольку женское и феминистское движение стало уже таким заметным игроком на политическом поле то э, возникали проблемы с тем, что их обвиняли, что они хотят, ну, как думали, что они еще больше хотят усилить тот социальные конфликты, те социальные разломы, которые существуют в обществе. И э, поэтому э, многие из них, вот допустим, фон равноправности женщин, он вообще на первое, во-первых, туда могли вступать мужчины и вступали. Да? Во-вторых, они ставили очень широкую повестку, демонстрируя и объясняя, что в первую очередь они выступают вообще за широкие права всех слоев населения. И вообще русский феминизм он всегда был очень демократическим. То есть вот эта идея, что какая-то определенная кого-то женщина должна получить избирательные права, а остальные как бы не обязательно, этого никогда не было. Значит, из программы «Союза равноправности женщин» или «Союза равноправия». И так, и так они писали. Значит, созыв учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, тайного, избирательного права без ограничения пола, национальности, и вероисповедания. Установление демократических свобод. Восстановление в, в правах пострадавших за политические и религиозные убеждения. Отмена смертной казни. признание прав народности России на политическую автономию и национально-культурное самоопределение. Уравнение женщин в политических и гражданских правах с мужчинами во всех слоях общества. Уравнение крестьянок с мужчинами в аграрных реформах. Уч Учреждение охраны труда женщин и страхования наравне с мужским. Совместное обучение лиц обоего пола в учебных заведениях всех уровней. Отмена всех законов, унижающих человеческое достоинство женщины. Как вы видите, широчайшая программа. Женская политическая партия была... Ну, в известной степени не менее радикально, но она, как вы видите, уже по э, датам ее существования, она просуществовала уже непосредственно до того счастливого дня, когда э, россиянки, мы с вами, женщины, мужчины раньше получили, значит, получили избирательные права. А Покровская очень интересная автор, очень недооцененный автор. И поэтому если есть в аудитории студенты, которые вот, раздумывают, какую бы тему ее взять. Тому, допустим, для курсовой, дипломной работе. Вы знаете, не пожалеете. Индия. на язык. Помимо женской прогрессивной партии была создана женский вестник, создан журнал, как бы структура от этой партии. Вот почему стоит одно ее это высказывание. Опыт показывает, что совместная борьба обоих полов якобы за общие права в сущности является борьбой за права одних только мужчин. Да? Мне кажется, что последующие после... 1917 года В разных странах эта ситуация только подтвердилась. Третья организация, которая также активно участвовала, вот проходила этот путь с 1905 по 1917 год, это было Русское женское взаимно благотворительное общество. Как мы видим по датам, организация старая, но в 1906 году они создали отдел избирательных прав. И врач Шабанова, Макросская, кстати говоря, тоже была врачом, четко сформулировала, сознание своего бесправия, изолированности от общеполитической жизни страны заставило общими усилиями работать для достижения равноправия. Вы знаете, мероприятия, которые они проводили, собственно говоря, весь этот спектр этих мероприятий нам хорошо известно. Это петиции, это митинги, это дискуты, это публикации, журналы, которые издавались в это время, и вот здесь в 2014 году появился журнал «Работница». Но я вот далека от той мысли, что социал-демократы всех направлений как-то очень ну, как бы заинтересованы были в этой теме, наоборот. Заканчиваю, наоборот я верю Анне Кальманович, которая сказала, да, социал-демократы имеют в своей программе требования равенства полов, но это у них украшение ради цитирую. То есть работница, история, журнала ⁇ «Работница» она отдельная история, и мы знаем, что это было создано для ну, в общем, тактических целей самой партии понимаете они были все-таки услышаны вот это постер вот дата внизу 905 год если женщина достойна взойти на альшафот она она достойна войти, войти в парламент и вот эта фигура повешенная это софья перовская да и там даже написано политический процесс 81 -го года казнь софьи перовской а, да. Понимаете, движение институционализировалось, оно продвинуло эти идеи, оно создало вот этот конкурирующий, оппонирующий власти дискурс. И в Русском парламенте, в Первой Государственной Думе депутат-трудовик Рыжков проговорил то, вот, что вы внизу можете прочитать. «Мы забываем в Русском парламенте о русской женщине, которая наряду с другими боролась за свободу. Мы забываем, что сын рабыни не может стать гражданином». Было проведено три съезда. Это открытка, посвященная первому всероссийскому женскому съезду. Вот вы видите, там на заднем фоне это таблический дворец. Да? И вот так символически прорисован вот этот путь русской женщины. Здесь и внизу и плеть, и цепи, и книги с одной стороны, и все те поприща, на которых уже э, интеллигентные женщины, которые, конечно же, все равно благодаря личным амбициям в первую очередь появились. Вот их деятельность, и, значит, вперед, что говорится, светлое будущее. Диспуты. Э, и уже на, что говорится, излете, уже на подходе к февральской революции, к февралю, э, Всероссийская лига равноправия женщин, собственно говоря, аккумулировала вот эти силы, вот видите занятия, подозреваю, что в квартире Шишкина Елей, тоже врач, Алексея Несторовна, которая, ну, собственно говоря, провела огромную организационную работу и деятельность которая вылилась, в частности, вот в эту демонстрацию, всем нам хорошо известная, в ответ Временного правительства. Должна сказать, что если мы подходим к осмыслению деятельности вот россиян как принятие на себя гражданства, насыщение смыслами, что такое гражданка, да, формирование своей гражданской идентичности, то с этой позиции мы можем и объяснить и феномен Марии Бочколевой. Да, потому что вы знаете, ну хорошо, Бочкарева была таким... Я бы так сказала, малоинтеллектуальным товарищем. Вот. Но ведь в ее батальоне были женщины, как мы знаем, разных сословий. Почему они туда пришли? А потому что это было уже воспринятие на себя вот этой гражданской идентичности. Вот. Ну, ну, то, что женщины на фронтах Первой мировой войны, это даже говорить не приходится. Вот. И уже заканчивая, Могу сказать, что это увенчалось тем, что постановление временного правительства 15 апреля 2017 года, после чего о производстве выборов гласных, гласных это депутаты современным языком в городские думы и об участковых городских управлениях, появились летом. В апреле было принято постановление, летом а, прошли выборы, и а, в России летом 2017 -го года появились первые женщины-депутаты, в том числе а, в Петербургской а, городской думе, в Петроградской уже, извините. А, вот, и а, затем 20 июля... Положение о выборах учредительное собрание, которое вступило в силу, как я уже сегодня говорила, 11 сентября. И э, в июле-августе по всей стране прошли первые бесцензовые выборы в городские думы. И вот здесь мы видим постер, который хранится в музее, в музее политической истории революции, ну, один из экземпляров, естественно. Голосуйте за список номер 7, Всероссийская лига равноправия женщин. И когда прошли эти выборы, выяснилось, что женщины мало голосуют, что они мало баллотируются. И тогда встала вот все те проблемы, которые мы сегодня э, продолжаем анализировать и решать. И э, вот как сказать, эти проблемы были осознаны, но исторически не было дано время на то, чтобы начать и как-то... То есть, работать с ними начали, но чтобы как-то продолжить эту работу. Потому что октябрь Положим конец теме гражданских прав и гражданственности. Спасибо.